дорогой мой, музафар знаешь почему большинство люди бедные потому что все то что можно где можно зарабатывать бедные люди читают что это лохотрон странно но это так мне богатые люди держатся за эти возможности они сразу берутся за эти возможности бедные люди это считают лохотрон если бедным людям говорю что ой начни вот это бизнес заниматься они говорят у меня нет денег если говоришь, хорошо, иди работай, карьеру построй по чуть-чуть накопи и старайся стать партнером. Они говорят, да никто не хочет со мной быть партнером. Хорошо, иди посоветуйся с успешным человеком. Он тебе даст совет. Они говорят, ой, успешно не хотят делиться своим секретом. Ну почему? Ты хотя бы попробуй, книга успешного человека почитать. Черт побери, если ты не знаешь успешного, но ну, найди книга успешного человека прочитать. Он говорит, у меня время нет книги читать. Вау! А что, для тебя теперь кто-то должен сидеть, время найти, читать ради тебя, и тебе построить бизнес? Так же не бывает. Так что, дорогой мой, люди будут не верить, а ты ищи тех, кто готов верить. Ловил?